Привет, друзья! В программе Beed есть возможность изменить отображение реалистичного вида. По умолчанию настройки дают слишком контрастное и яркое изображение, выполненное толстой нитью. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Чтобы внести изменения, перейдите в меню «Вид» и включите отображение «Реалистичное». Зайдите в параметры реалистичного вида и измените толщину нити и параметр яркости-контрастность. Мне удобнее толщину нити выставлять на минимум, а яркости-контрастность задавать средний размер. А именно с такими настройками особенно удобнее просматривать файл, созданный в технике фотостишок. Но вы подберите свои параметры, которые вам покажутся более удобными. Всем хорошего дня!